Добрый день, с вами канал Зеленая Кровля, меня зовут Роман и в сегодняшнем видео пойдет речь о устройстве качественной пароизоляции для плоско-эксплуатируемой кровли. Мы используем самоклеящуюся пароизоляцию на втором компании Технониколь с высокопрочной полиэфирной основой и мелкозернистой посыпкой верхнего слоя. Самоклеющаяся пароизоляция, это скорость и удобство монтажа, это инвестиции в надежную и долговечную пробу. Монтаж происходит следующим образом. Один человек прекрасно справляется с монтажом, после чего необходимо при помощи прикаточного ролика прикатать швы. Пароизоляция готова. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал Зеленая Кровля. И вы будете в курсе всегда новых, актуальных технологий в строительстве и ремонте. До новых встреч!